Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и это эти видео посвященное по кадровой анимации двухмерной графики в библиотеке Qt В предыдущих видео мы создали вот такую вот заготовку компьютерной игры где у нас имеются графические элементы астероида, которые падают сверху вниз и графический элемент космического корабля, которым мы можем управлять при помощи клавиш стрелка влево, стрелка вправо Таким образом, как бы эмулируя полет э, космического корабля среди астероидов. Э, в этом видео я хотел бы коснуться вопроса взаимодействия э, графических элементов между собой или определения столкновений между графическими элементами. Э, и для этого я предлагаю ввести еще один класс графического элемента, а именно класс пули, который будет вылетать из носа. Космического корабля при нажатии на клавишу пробел. И при столкновении с астероидом разрушать его. Давайте перейдем к написанию а, класса пули. Так, назову класс Bullet пуля. А, унаследую его от библиотечного класса QGraphicsLineItem, который позволяет... Создавать графический элемент э, линии. Итак, создаю конструктор, э, пули. В него я предлагаю передавать точку, из которой произошел выстрел. Э, назову его init Initial Position. Э, начальное положение. И в качестве второго э, аргумента э, стандартно QGraphicsItem родительский графический элемент parent Также предлагаю ввести как мы делали для э, других графических элементов переменную класса ySpeed скорость по игрок. и давайте перейдем в файл реализации и здесь во-первых я установлю вот этот ySpeed неким константным значением которое я здесь вот уже завел speed Сделаем его чуть побыстрее, чем движется астероиды. Также я забыл вызвать конструктор базового класса Q Graphics Line Item. Передаю в него родительский графический элемент. Так, отлично. И теперь, во-первых, я хотел бы установить перо, котором будет рисоваться линия, методом setPen. Конструктор класса QPen принимает в качестве аргумента объект кисти QBrush, который в свою очередь в качестве аргумента принимает цвет. Пусть цвет будет красный, а ширина линии будет 3 пикселя. Также я хочу указать геометрию нашей линии. Это можно сделать методом setLine. Здесь мы указываем две точки, между которыми будет нарисована линия. Естественно, в системе координат самого графического элемента. Первая точка будет 0,0 точка начала отчета. А вторая по оси Х также 0. А по оси Y. Я опять же ввел здесь константу. Длину пули-пули у нас вытянутая. Единственное, что я укажу ее с отрицательным знаком, поскольку. Напоминаю, что ось y направлена вниз. Если вот мы выпускаем пулю из вот этой точки, первая точка, допустим, у нас вот 0,0, а вторая точка будет выше, то есть по оси y в отрицательную сторону. И, наконец, третья. Хочу тоже знакомый нам уже метод setPos. И, Установить смещение системы координат элемента относительно родителя. Так, с этим мы закончили. Теперь переходим к анимации. Тоже уже знакомый нам виртуальный метод. Advance. Здесь ничего, ошибка нового не будет. Поэтому я опять пишу то в случае, напомню, у нас вызывается метод advance дважды. А один с фазой 0, другой с фазой единицы. Else. Else. И в первой фазе мы вызываем метод moveby. По оси X. А, смещения нету, а по оси Y минус. Speed. Опять же, потому что э, движение пули у нас идет э, снизу вверх, а ось направлена сверху вниз. Теперь осталось выпустить эту пулю. Переходим в виртуальный метод корабля э, keypress-Event. Обработчик нажатия на клавишу. Добавляю код клавиши пробел, space. И для начала давайте сделаем так. Я вызову конструктор bullet. Начальная позиция. Если в системе координат Корабля, точка 0,0 у нас находится вот здесь. да? То есть, вот точка но носик космического корабля. Это точка полу полуширина картинки 0. Так и укажем. Q point f. X-Map Width это ширина, полуширина 0. И второй параметр сам космический корабль. Давайте посмотрим, что получится. Так, если я не закрыл. Ничего, вроде успел. Хорошо. Итак, я нажимаю на пробел. Действительно, пуля вылетает из носа космического корабля. Но смотрите, что будет, если я начну э, перемещать корабль по оси Х, пока пуля летит. Пуля тоже начинает смещаться. И мне кажется, что это очень э, наглядная, хорошая иллюстрация той темы, которую я затрагивал в первом видео, а именно иерархии графических элементов. Поскольку мы указали для пули родительским элементом, э, графический элемент космического корабля, то при смещении системы координат корабля смещается также и пуля. Поэтому нам необходимо э, указать не корабль в качестве родительского элемента, а просто сцену, то есть никакого, никакого родительского элемента. Итак, я убираю «this». Ставлю вместо него 0. Но теперь такая проблема. Когда мы смотрели вот эту точку, вот эта точка была точка нос космического корабля, но в системе координат самого корабля. Теперь же у нас родительским будет система координат сцены. Поэтому мы должны трансформировать вот эту точку в систему координат самой сцены. Сделать это можно методом map to scene. Тут много различных методов. Но нам нужно метод map to scene. И теперь, поскольку мы не указываем родителя, то автоматически вот этот вот объект, он не будет добавлен в, в цену. Поэтому мы должны сделать это явно. Для этого я вызываю метод scene. И далее метод add item посмотрим что получилось так выпускаю пулю и мы видим что теперь пуля летит вне зависимости от того перемещаем мы корабль или не перемещаем как собственно и должно быть отлично ну теперь собственно наконец то займемся тем темой сегодняшнего видео, а именно взаимодействие графических элементов. Нам нужно как-то зарегистрировать момент столкновения пули и астероида. Это удобно сделать в методе пули. Сделаем это в фазе 0. Для этого используем метод colliding items, который возвращает список графических элементов которые, с которыми э, столкнулся наш графический элемент. Поэтому мы можем вызвать цикл по всем этим элементам. Q graphics item item colliding items. Так и э, тут такой момент. Если мы прям напишем здесь delete item, то э, произойдет ошибка. Для того, чтобы ошибка, ошибки не произошло, э, необходимо удалять графические элементы в методе advance э, самого этого элемента. Для этого нам необходимо пока что просто пометить. Графический элемент то что он должен быть удален и в методе advance а, астероида мы удалим его окончательно а, мы могли бы ввести какой то член класса который будет флажок который будет говорить о том что элемент должен быть удален но мы можем воспользоваться уже штатным механизмом класса qgraphic сайтом методом setData который позволяет хранить различные свойства по ключам значения а, свойств графического элемента. Ну, ключ здесь может быть любой целочисленный. Давайте укажем, допустим, 0, а значение true. И теперь в методе advance а, астероида мы проверим значение этого свойства методом data укажем опять же индекс 0 приведем вариант к булевому типу если он true то delete this посмотрим что получилось так пока удаление не произошло тоже тут не так. Да, ты, конечно, я сделал для самого для самой пули, а не для элемента, с, которой, с которым она столкнулась. Пускай еще раз. Да, теперь пули. Уничтожает астероиды, но какая-то у нас бронебойная пуля, которая может одновременно несколько астероидов уничтожить. Поэтому предлагаю уничтожать пулю при столкновении с астероидом тоже. И также хотел бы сказать, что нам так или иначе необходимо определять, с каким графическим элементом столкнулся наш графический элемент, потому что помимо астероидов здесь могут быть другие элементы, которые вообще могут быть не связаны с игровой механикой, допустим, табло счета. Да? Вот в текущей реализации мы сможем этой пули уничтожить и такой графический элемент. Так. Для этого... В классе сайта предусмотрен виртуальный метод, который называется type, тип графического элемента. Для всех библиотечных э, классов, э, вот таких вот, э, он уже определен и возвращает какое-то число. Но поскольку у нас здесь используется один и тот же э, базовый класс то у нас метод type будет возвращать одно и то же, что для космического корабля, например, что для астероида. Поэтому необходимо переопределить метод type. Так, предлагаю создать иномератор. Подобно тому, как это сделано в библиотечных классах графических элементов, только здесь мы задаем новое значение для type uh, нет, так и теперь в методе type мы можем просто возвращать term type а в методе advance прежде чем выставлять свойства на удаление элементу мы проверяем его тип if item type равен asteroid type только в этом случае мы помечаем элемент на удаление и только в этом случае мы помечаем и саму пулю на удаление set data и здесь делаем такую же проверку. If data 0 to bool, в этом случае delete this. Проверим. Так, я выпускаю пулю. И мы видим, пулю уничтожается вместе с астероидом. Ну, что более как-то реалистично. И также мы не будем удалять какие-то другие элементы, которые могут попасться на, на, по пути пули. Напомню, конечно, что, как я уже сказал, что графические элементы, которые вылетают за пределы прямоугольника сцены, они никуда не исчезают, а остаются. То есть, на самом деле, сейчас вот если я еще... Несколько минут посижу, то у нас окажется очень много графических элементов астероидов, которые куда-то улетят в бесконечность. Поэтому, конечно, необходимо это отслеживать и удалять такие элементы. Но в данном видео я это не буду делать в целях экономии времени. А покажу еще аналогичный способ проверки типа графического элемента. При помощи шаблонного метода Q Graphics Itemcast, который здесь, принимает, мы, здесь мы указываем класс э, графического типа интересующий нас астероид, в качестве аргумента мы передаем графический элемент, который мы хотим проверить, того ли он типа, то есть item. И в случае, если он того типа, то нам будет возвращен уже приведенный объект к этому типу. В случае же, если графический элемент другого типа, то Метод вернет 0. Поэтому мы можем вот эту проверку заменить на такую. Ну, можно здесь обш, а можно здесь не, не заменять на обш. Но в принципе это более эквивалентно, если мы посмотрим, как, что же это за шаблонный метод, то мы видим, что здесь он тоже делает собственно сравнение типов и, кстати, каст в случае, если типы совпадают. Ну, убеждаемся, что все так же работает благополучно. И на сегодня все. Спасибо. До свидания.